Основные правила похудения и сушки. Правило номер один. Питайся часто от 6 раз в день, чтобы поддержать высокий темп обмена веществ. При этом не пропускай приема пищи, особенно завтрак. Правило номер два. Сократи общее количество калорий. При этом старайся соблюсти следующие пропорции в пище. 40-50% углевода, от 30-45% протеин и от 10-15% жиры. Правило номер три. Последний прием пищи перед сном должен содержать минимум углеводов. Исключение. Сразу после тренировки прием пищи должен быть с достаточным количеством углеводов. Правило номер четыре. Старайтесь из последних продуктов выбирать те, которые приносят вам удовольствие. Правило номер пять. Быстрые углеводы, булочки, конфеты, белый хлеб и так далее усиливают голод. Старайтесь не употреблять эти продукты. Чувство голода поможет снизить большое количество воды, в том числе во время тренировок. Правило номер шесть в среднем культурист со средней скоростью обмена веществ будет сбрасывать от полутора до двух кг веса в неделю, если у вас низкая скорость обмена веществ. Поднимите интенсивность тренинга и увеличьте продолжительность кардио нагрузки. Правило номер семь. Заранее покупайте и готовьте питание на день. На этапе похудения у вас не должно быть осечек и случайных перекусов. Основные добавки для набора массы и роста мышц. Зеленый чай 250-300 мг. Зеленого чая ускорит метаболизм. Можно Принимать экстракт в таблетках 200 грамм. Кофеина послужит отличным стимулятором нервной деятельности. Карнитин 2000 миллиграмм. Ежедневно поможет сохранить мышцы и ускорить метаболизм. Примерный план диеты на день. Спортсмен весом 90 килограмм. Первый прием пищи. 7 яичных белков, один кусочек обезжиренного сыра. 1-2 чашки овсянки на воде, небольшой банан, всего 385 калорий, 36 грамм белка, 54 грамма углеводов и 3 грамма жира. Второй прием, 180 грамм отварных грудок без кожи, 1 чашка отварных овощей, 1 ложка растительного масла, 1 чашка коричневого риса, всего 476 калорий, 46 грамм белка, 52 грамма углеводов и 9 грамм жиров. Третий прием, 180 грамм сахара. Отварной говядины 180 грамм консервированного горошка и одна чашка брокколи. Всего 535 калорий, 59 грамм белка, 45 грамм углеводов и 13 грамм жиров. Четвертый прием пищи 120 грамм отварных креветок, 60 грамм макарон, одна чашка овощного салата, одна чайная ложка обезжиренного соуса, всего 365 калорий, 35 грамм белка, 53 грамма углеводов и 5 грамм жиров. Пятый прием пищи 100 грамм отварной курицы, 2 кусочка обезжиренного сыра. Одна пита, два томата и одна столовая ложка безжирного майонеза. Всего 367 калорий, 34 грамма белка, 51 грамм углеводов, 4 грамма жира. Шестой прием пищи. 240 грамма тварной рыбы, 2 чашки тварного салата, 2 столовые ложки безжирного соуса. Всего 459 калорий, 63 грамма белка, 22 грамма углеводов и 13 грамм жира. Всего в нашем рационе получается 2617 калорий, 273 грамма белка, 277 грамм... Углеводов и 47 граммов жиров. Совет. Раз в неделю замеряй талию сантиметром. Если прогресса нет, сократи потребление углеводов в одном приеме пищи. Если опять нет результатов, сократи еще одну углеводную порцию. Если вам не хватает сил на тренировке, Удвойте количество углеводов в прием пищи перед тренингом. Не покупайте полуфабрикаты и копчености. Слишком много жира и готовые свежезамороженные блюда. Много вредных солей. Никаких перекусов между распределенными шестью приемами пищи. Если все-таки без перекуса не обойтись, то лучше предпочесть стакан обезжиренного молока, овощи или отварную говядину. Худеть лучше циклами по два-три месяца, а потом возвращаться к накачке массы. Каждый такой цикл раз от раза будет все более эффективным. Понравилось видео? Ставь лайк, like, подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!